Ребята, сегодня очень дикое видео. Вот видите, я подъехал к этой телебашне. Говорят, что э -э, вблизи телебашни можно поймать на обычный гвоздь цифровое телевидение на обычном телевизоре. Вот. Также замерим сигнал. Но, блин, мне разрешили подключиться. Я под видом того, что, короче, хочу здесь э, что-то поделать с машиной. Запитался 220. Спасибо вот этим людям. Они не знают. У меня всего 5 минут. Давайте скорее. Короче, нужен телек. Вася... Нужно вот это отверстие. Вот оно. Но сначала, ребята, настроимся на обычную дельту. Включаем обычную дельту. Направляем туда у нас. Вот так. Теперь нам нужно автонастроиться. Нажимаем автонастройку.. Пошли. Так, вот мы смотрим куда? Мы смотрим вот сюда. Нам надо настроиться сначала, а потом.. Так, а потом что нужно сделать? А потом нужно сделать.. Гвоздь нужно потом поставить, и все. Какие-то вот каналы настраиваются. Это у нас эфирка, ребята, эфирка. Вот, я смотрю на этот, на башню. Сразу смотрим на башню. Цифровые-то здесь есть, вообще нет? Точно не знаю, есть ли цифра или нет. Скорее, скорее, время идет. Там, наверное, уже кипиш поднимает. Давай, родная, что ты, что ты скажешь? 23%, 24%. Уф, Вася. Ладно, не отвлекаемся. Так, так, так, так, давай, давай, давай, давай. Я что-то не вижу цифры здесь, мегагерцы Это не то Надо гигагерцы Ладно Понятно, что непонятно 54, 55 Настраиваем на дельте Настраиваем на дельте, я ее даже не воткнул? Так-то лучше, когда втыкаешь Оказывается, я все это время настраивал Короче, без воткнутой антенны Блядь вот. Ладно, ладно Скорей, скорее, скорее, скорее, скорее, скорее, скорее. Она ее не была Оказывается, он настраивал без нее Ну тоже хорошо показывает, ребята Сорочняк, срочник. давайте, скорее Сорочняк, что там, что там? Видно, да? Так, давай, что там? 6 программ, 74% Звучок, звучок, звучок. Давай, давай, давай, давай, давай. Давай, давай, давай, давай. И нам самое главное проверить, на гвоздь то он будет работать или нет. Давай, давай, давай. Это эфирка. Еще раз повторяю, эфирка. Ну ладно, короче, хватит, да? Уже, наверное, или что? Как остановить? Не Ну пускай, блин, грузит. Давай, скорее, давай, давай, давай. 86, 90, брат. 9 программ нашел. А, эфирных. На этот какого? На дельту. Давай, 96. Давай быстрее, сейчас мне выгонять отсюда быстрее, блядь. Немножко не об этом. Это тоже человек такой русский. Все, вытаскиваем теперь вот эту хрень и на гвоздь. Будет ли ловить на гвоздь? Где гвоздь? Вот наш гвоздь, ребята. Вот, вот гвоздь. Так. Автонастройка, это все надо выключить отсюда. Как, как это все выключить? Все вот так. Все вот так. Гвоз вставляем. Вспомним все, Вспомните, что говорили участники команды. Если вам нравятся их ответы, я вот предлагаю из их ответов. Если нет, такое бывает. Придумайте свою собственную версию. Ну, в общем, здорово, а однако жаль. Вот, я убрал руку, гвоздь поставил, руку убрал. Переключаем каналы. Так, что там? Зача, я... Вот рядом с вышками. Друзья, о том, что это... Нет, испытания практически всех ракетных пунктов, которые стояли и стоят на боевом. Может на ключ Есть. попробовать? Группа, на вот, я ключ, ключ поставил. Будет. О, на ключ лучше ловит. 37 О, метров. на ключ. Ключ подставил. Метров. Видно, Абликата да? Более он, это стартовый комплекс. Ключ подставил. Пошли дальше. Потому что я безумно разборчив. Так, ага, на ключ хорошо ловит. А без этого, без антенны здесь вообще поймает, интересно, настройщик или нет? Вот 36 канал. О, блять, он без этого ловит. Смотрите, я ничего не подключал, он здесь 16%, 16 показывает. Ептывая заново. А так коротит. Прикинь, он без него, без него работает. То есть я включаю сейчас второй мультиплекс, он 19-20% показывает, ребят. Вот. Видно? То есть я не включаю сюда вообще антенну никакую. А давайте первый мультиплекс попробуем. Так, вниз. Вниз и влево. 26 канал. Первый мультиплекс. Ну-ка. 12% Первый мультиплекс 12% Видно, да, а второй мультиплекс 20% Короче, около вышки вообще огонь Все работает, и цифра, и на гвоздь будет Вывод такой Около вышек работает все безупречно Даже на, грубо говоря На гвоздь, на булавку, на что хочешь Вот он ловит, без всяких антенн Я даже антенны не подключаю Ребята, а сейчас я уехал за 20 километров Ну, подъехал к офису сюда Встал в предположительное место, где вот прогал, можно туда на вышку посветиться. Да? И давайте попробуем, как он здесь, вот сигнальчик, будет проходить. 20 километров. Там вы видели, да, было 20-12 на двух мультиплексах. Сейчас здесь включаем. Также направляю в эту сторону. На 36-м сейчас я. 36-й. Видно, да? На 36-м а, вообще ничего нет. 0-0. 0-0. Сейчас на на двадцать шестом сделаем то есть если здесь у нас было 20 на тридцать шестом э, вниз идем так теперь вверх теперь э, влево на 26 шестой где было 12 процентов ну соответственно здесь наверное вообще тоже ничего не будет ой так 26 шестой смотрим нету тоже ничего нету короче говоря ладно понятно да что уже 20 километров, всякие здания уже напрочь, все, все это портит, а обзор на эти антенны я уже делал, на этом как его, там будет ссылка в описании. Подпишись на канал, поставь лайк, пока.